Я хочу Говорить о тебе, дорогой О тебе Только мысли и петь Для тебя Своим сердцем, душой Как огнем не сгорая гореть Для тебя Жизнь года, что могу тебе больше я дать? Как течет сладопада вода, так к тебе я хочу. Бескрыл И на мир на небес, синеву, на небес синеву Ты глаза Мне однажды Открыл Голос твой Слышу в шуме ветра Дыхание во тьме, во тьме ночной Ты стучишься ко мне на рассвете. В ласковой песне и в далекой манящей звезде Его не бывает море солнца и белых берез. Я хочу, чтоб как ласковым ветром ощущать тебя рядом близко. Преклонюсь в покорности низко Сколько жить с тобою только Вот ответ на жизнь и вопрос День дыхания для тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Мой любимый, мой любимый, мой любимый. Любимый.